На сегодня в мире существует приблизительно 10 тысяч компаний. Все они вместе делают товарооборот в год приблизительно 200 тысяч миллиардов долларов. Цифры, возможно, маленько устарели, это не суть и не так важно. Но из этих компаний только порядка 25, которые делают товарооборот от всего общего 50%. 50% все остальные. О чем это говорит? Что эти компании предложили миру что-то такое уникальное и необходимое реально всем. Давайте проанализируем. Первый сетевой маркетинг или компания появилась в 1939 году. Это был линейный уровень, линейный маркетинг. И это были витамины NutriLight, которые потом перекупила компания Amway. 1955 год. Меня тут маленько уже процитировали. «После время и был острый дефицит. В мире мыло. Единственного продукта, очень важного, мыло. И появляется компания Amway с уникальным продуктом. ЛОК. Универсальное чистящее средство. Этот продукт компания продвигала два года. Единственный продукт. На сегодня в компании более двух миллиардов наименований товаров. И компании уже в принципе дистрибьюторы не нужны. У них торговля идет уже сама собой. 65 год появляется компания которая опять же после военное время очень много одиноких женщин, мужчин погибло в войну, и появляется компания, которая говорит, дадим женщинам красоту, независимость. И свободу, и это Маригей, первая косметическая компания. На сегодня таких компаний море, то есть уже неинтересно продвигать продукт, который уже не уникален. Через 10 лет, 75 1975 год, появляется компания, которая впервые в мире предлагает пищевые добавки в виде коктейлей. Всем известно, Гербалайт. 85-й год. А, ускорилось время, и людям уже очень хотелось быстрее и больше получать денег. И появляется компания, которая предлагает. Она предлагает тоже пищевые добавки и косметику. Она предложила новый маркетинг-план. До этого времени был маркетинг-план 40-45%. Компания New Skin предложила маркетинг-план, где уходила до 65% в структуру. 95 пятый год. Опять пищевые добавки, но в виде соков. Первая компания соковая Сок Нони. 2005 пятый год. Опять пищевые добавки в виде гелий. Компания Agile. две тысячи 2012 год. Компания, которая впервые предложила три уникальных денежных рынка. Это рынок рекламы, энергетический и рынок сотовых, рынок сотовых телефонов. И 2014 год. Это не так давно. И мы с вами все понимаем, дефицита это нет. Что продвигать, чтобы нужно было всем? И появляется компания, которая, проанализировав, нашла этот дефицит, и это дефицит клиенты, клиентская база. Наша родная компания, которая ничего не продает, никому ничего не втюхивает, она формирует клиентскую базу и продает ее. Предпринимателям дорого за скидки, которые мы теперь с вами в виде кэшбэка и получаем. Помимо этого, компания, которая в 2018 году заняла первое место на, рынке, на российском рынке по кэшбэк-сервису. В 2018 году на мировом рынке ICO, третье место. Компания, у которой своя монета, свой обменник, своя, э, свой банк и своя топливная карта. Ребята, я вас приглашаю. И дарю вам поэтому